Сегодня у нас венчурные инвестиции глазами инвестора. Это первая часть нашего обзора, в котором я расскажу, стоит ли инвестировать в венчурный бизнес, что под этим кроется, какие стратегии мы использовали и вообще ну, поделюсь своей точкой зрения. На самом деле существует очень много книг, подчеркнутых, перечеркнутых, перечитанных, но наша задача сегодня разобраться с вами, а что же такое венчурный бизнес. Вы, как обычный человек, который инвестирует там, от 1000 долларов там, до 10 миллионов насколько вам эта стратегия подходит я расскажу именно о своем опыте потому что мы очень много инвестировали в компании которые связаны с блокчейном и эти инвестиции в большинстве случаев были неудачными почему так произошло и как вам не повторить этой ошибки я расскажу в этих видео и как вам сохранить инвестиции поэтому как обычно ставим лайк подписываемся на канал пишем любой комментарий под этим видео это важно для того чтобы канал рос И первое, с чего мы начнем, а что же такое венчурный бизнес? Просто подумайте и напишите в комментариях, что это. Первый вариант, что это технологический, растущий бизнес на новой технологии. И есть такое мнение, но венчур, на самом деле, это рискованный. Да, если дословно переводить, то есть мы подразумеваем, то, что венчурный бизнес это технологический бизнес, связанный там с биотехнологиями, с новыми медицинскими технологиями, с искусственным интеллектом, с блокчейном, с тем, что сейчас называется цифровой экономикой. И в России активно пытаются наносить непоправимую пользу начинающим предпринимателям, и иногда это происходит успешно. Значит, ключевая Точка инвестора, то есть как он инвестирует, И он инвестирует на ранних стадиях, то есть в компании сначала у овнера, у учредителя есть некая идея бизнеса, которая ему кажется, что он сможет ее реализовать. Потом это оформляется в виде презентации, в виде листа, на котором он расписывает, а что же, собственно говоря, будет происходить, как эта идея будет выглядеть, потом делается некий роуд-мап, то есть идея формализуется в некий бизнес-план. И потом на этот бизнес-план привлекаются инвестиции. Чаще всего это частные инвесторы, чаще всего это личные друзья, знакомые, которые знают этого человека и возможно знают о его опыте. Возможно он ушел с какой-то крупной компании, взял с собой других друзей программистов, они скинулись и начали развивать свой стартап, Белить этот стартап и их задача как можно быстрее добежать до первых денег. Большинство компаний в этом случае не добегает, поэтому если вы инвестируете в идею, это самая утопическая тема, потому что большинство компаний это не деревья, которые растут до небес, а это компании, которые реально сдохнут в первый год своей жизни. Поэтому представьте, что вы делаете ставку на рулетке, в которой только один шанс из девяти, то что вам в принципе повезет и вы сможете выйти. Мы с этим разобрались. Хорошо, допустим, компания вышла на продажи, начала генерировать и ей нужно закрепиться, начать так скажем, найти свое конкурентное преимущество для того, чтобы ее доля на рынке начала расти, у нее появились лояльные клиенты, и она смогла перейти на этап масштабирования. Как мыслит венчурный инвестор? Его задача зайти как можно на ранней стадии, да? то есть найти недооцененную компанию с сильной командой, с овнером, у которого горят глаза, с очень крутой идеей на очень растущем рынке, дать им небольшую сумму денег для того, чтобы они могли реализовать прототип и продать на следующих этапах. То есть все очень просто. Это обычная банальная спекуляция. Никто на этом рынке не ориентируется на дивиденды. Они, возможно, слышали про дивиденды, но никто на это не смотрит. Основная история то, что приходят бизнес-анкелы, потом приходят венчурные фонды, потом фонды прямых инвестиций. Потом это все продается либо стратегическому инвестору, например, WhatsApp и Instagram, купил Facebook. Да? Когда на ну, начальном этапе там были небольшие инвестиции и небольшое количество участников. Соответственно, это продается либо стратегическому инвестору либо компания выходит на IPO, и дальше все, кто на ранней стадии зашел, угадал, они становятся счастливы. Соответственно, мне и вам, как обычным инвесторам, стоит ли вообще в это вкладываться. Значит, первый принцип, который а, стоит для себя усвоить, если вы не знаете, кто в сделке лох, то, скорее всего, это вы. Поэтому, если вы не знаете, кто в этой сделке лох, еще раз перечитайте эту фразу. Второе. Чаще всего для венчурных инвестиций все-таки это большой порог входа. То есть это не те 100-200 тысяч рублей, которые вы можете вкинуть в какой-то пул, который инвестирует в токены Телеграма, да, и потом выйти с большим успехом. Нужно совершенно точно понимать, какая бы компания ни была, какое бы предложение ни было, это не займ. Это реально очень рисковая инвестиция, которая рассчитана на то, то что через некоторое время, во-первых, вот здесь самая неочевидная вещь, то, что вы верите, то, что компания будет стоить каких-то денег, это круто, но вопрос, а кто ее будет готов купить за эти деньги, то есть будет ли то, чем вы владеете, ликвидным на самом деле, и это основная проблема венчурных инвестиций, то есть если компания которую вы покупаете, в конце концов, никому не нужна, не дошагала на IPO, не интересен стратегическо стратегическому инвестору, прошла все пути и кое-как живет, то, скорее всего, ну, вы вряд ли увеличите и получите очень хороший мультипликатор. Второе, то что мультипликаторы должны быть очень большие, потому что, если вы теряете деньги в 9 случаях из 10, последняя компания, как минимум, должна делать такие иксы, которые будут перекрывать все ваши убытки, и вы должны совершенно точно понимать то, что порог входа должен быть большим, то есть у вас должно быть 10, как минимум, кучек, которые вы сможете инвестировать. Чаще всего, еще одна мысль от меня, то, что на этапе идеи, если вы инвестируете, очень большой риск, то есть вопрос команды, вопрос желания, вопрос корпоративных конфликтов, неочевидных сторон, о которых вы не знаете и так далее, то есть очень много чего может пойти не так. И, соответственно, мое мнение ключевое, я общался с ребятами, которые привлекают инвестиции как раз через венчурные фонды и как выглядит процесс в России привлечения денег через этих ребят, которые помогают упаковаться да, в эту историю. На самом деле это долго, это не так просто, как может показаться. И основное, что нужно понимать, если вы венчурный инвестор, то что чтобы делать деньги на этом рынке, вы должны специализироваться и очень хорошо разбираться в каком-то рынке. Это может быть блокчейн, это может быть биотех, это может быть еще что-то. То есть это может быть искусственный интеллект, но вы должны четко разбираться в том, насколько эта идея востребована. То есть вы должны понимать, действительно это технология, которая способна обогнать, перевернуть мир, у которой нет конкурентов-аналогов, и то, что Facebook не запилит через полгода то же самое. Потому что здесь есть еще и риск, то что крупные компании, они могут быть просто быстрее вас, и им вместо того, чтобы вас купить проще повторить то, что вы написали вдвоем в трусах за год, там написать за 2-3 месяца. Если это на не супер алгоритм распознавания лиц или еще чего-то. Еще одна из проблем российской истории чисто то, что Инвесторы по старинке обычные люди думают, особенно с небольшими суммами, часто приходят с историей, что вот этот депозит, то есть, если все идет классно, это депозит с очень высокой доходностью. Да? Но как только начинаются проблемы в компании, то есть она не выходит на заявленные в своем дата-щит э, обещания, соответственно, что-то пошло не так, да, то есть не сработала идея, не смогли найти бизнес-модель, в которой компания будет окупаться, рассорились собственники, кончились деньги целая куча вопросов, то сразу начинается история: то, что инвестор начинает считать, что это займ, а стартап говорит, ребята, это риск. И на самом деле такие корпоративные конфликты, они очень часто особенно, проблема в том, что в России очень мало выходов. да. То, что нужно понимать, что Америка состоявшийся рынок, где в принципе бизнесы покупают очень часто, в России это абсолютно не так. Это о плохих, собственно говоря, качествах, теперь о хорошем. Значит, хорошая новость в том, то, что в России в принципе можно на ранних стадиях идей получить финансирование. И если вам эта тема актуальна, я расскажу о своем опыте, о том, как это можно делать, напишите в комментариях под этим видео, и мы запилим отдельный видос, в котором я расскажу о основной источник финансирования технологических компаний, которые вы можете использовать, начать применять. Да, Не только обращаться к друзьям и знакомым, и я расскажу о тех этапах, по которым вы должны самостоятельно пройти для того, чтобы совершенно спокойно найти любое количество денег на свои технологические стартапы. Итак, в завершение этого видео, да, не забудьте, если тема актуальна, пишите, поделюсь обязательно вас лайк, подписка, колокольчик и вообще короче большое количество комментариев на канале. В случаях, когда стоит инвестировать в началь... на начальном этапе, это когда вы знаете владельца лично. То есть человек, который организовал компанию, вы знаете, то что у него есть успешный опыт, он разбирается в этой теме и он, скорее всего, мог инвестировать даже в свои личные собственные средства, если... Эти все факторы сходятся, можно смотреть дальше. Следующее, верите ли вы сами в идею, то есть, насколько она технологично будет расти и вы понимаете, как эта компания будет выходить, то есть, как конкретно ваши инвестиции будут возвращены, то есть, будет ли она дальше продана, будет ли продана в виде акций, либо в виде еще чего-то. То есть, в принципе, существуют истории, как это можно сделать и на российском рынке, и для этого у нас есть супер книга, рекомендую ознакомиться, которая называется «Об акционерных обществах», тоже, если добавим, это вам список литературы с которой вам нужно будет ознакомиться для того, чтобы начать стартап. Ну или посмотреть видео следующее, что тоже можно. Значит, компания идеально, когда вы знаете владельца, вы верите в идею, вы знаете, как вы будете выходить, компания находится на стадии, когда уже есть продажи. То есть, когда уже есть прототип, когда уже есть денежный поток, который можно масштабировать. Компания ищет фаундера, ищет деньги для того, чтобы захватывать рынок. Это очень крутая стадия. Причем, если это не акции, если это не некрасиво упакованный венчурный фонд, а это обычный бизнес, который на самом обычном скучном рынке или даже технологичном рынке, да, это может быть какой-нибудь сервис, который написан несколькими ребятами и который вы знаете, как докрутить, соответственно, это хорошая история. Следующий это растущий рынок, то есть если рынок растет, или вы видите крутые возможности для роста или команда видит, это тоже плюс. И еще один момент, если вы можете стать умными инвестициями, то есть помимо денег, вы можете дать какие-то свои компетенции, которые позволят компании еще сильнее вырасти. В этих случаях, стоит инвестировать в венчурный бизнес, то есть стоит брать и становиться венчурным инвестором. Знаете владелец компании, верите в идею, знаете как будете выходить, компания находится на стадии, когда уже есть продажи, есть растущий рынок и есть крутые возможности для роста и вы можете дать умные деньги, то есть вы можете помимо денег дать свои компетенции, которые позволят компании бустнуть, вырасти, а вам заработать очень хорошо. Если вам это видео оказалось полезным, как обычно, пальцы вверх, комментарии, подписывайтесь, задавайте вопросы и увидимся в новых видео.